И всем привет, с вами я настя Сегодня мы будем играть на Мазинг green Гринсегори. Вводите маник при регистрации, и вам капнет бонус. Ну а мы начинаем. Итак, нам кидают 250 и минус. И 450 тысяч минус. Итак, 2 миллиона... Блин. Ну а 60 тысяч, конечно, плюс. Мне кидают 2 миллиона. Есть! 200 тысяч минус. А 2 миллиона? Тоже минус. Еще 2 миллиона? Плюс 2 ляма. Итак, 3 миллиона. Есть! Плюс 3 ляма. Что? Плюс 3? 500 тысяч. Плюс еще 500. Что? Я в шоке. 200 тысяч. Плюс 200 тысяч. Что это такое? 500 тысяч. Еще плюс 500 тысяч. Еще плюс 500. Что? Вы видели это? Это просто везение, я в шоке. Тут такая штука, короче, мне на мерс ешку не хватает миллион. Ты чуть-чуть бы -чуть, не смогла помочь. Ребята, сегодня мы подняли 21 лям почти что. Ну, я там раздала некоторые деньги моим подписчикам. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока, друзья.